И всем привет с вами Прованта Сегодня мы играем в симулятор питомцев. Ну пец симулятор ну, давайте я сам вам все это покажу Вот симулятор домашних питомцев И у нас задание от этого чувака Убить таких 6 таких Лю монстров или что Я все равно этих, Эти яйца выкину Потому что они зачем мне Просто потрачу Вот шестерка И ему вот так продаем вот, вот эти надо у меня выкинуть Кстати 28 это такая черная собачка, приходится ее выкидывать. Она просто место вот так занимает. Потому что я буду убивать только тех. Дальше. Это, это дерево. Так, это дерево выкидываем. Это дерево выкидываем. Дальше. После дерева криб идет. Криб тоже выкидываем дальше кто идет этот эти двое они не туда нашел этот и этот это так выкидываю и вот этого все у нас только эти остаются еще надо еще одно одно задание так у него взять Давай. Что тут, что надо? А, тысячу? Ну, ок. Кстати, у меня этих яиц сколько одно. Ладно. Так. Собираем, собираем, собираем. Очень легко мы собираем. Уже 500 собрали. Так. Так, телепортируемся на базу. Этих надо выкинуть. Это вот так собираем. Откуда у меня еще? Ладно. Так. Этих вот так соединяем. Так, это девятка. Это. С... Нельзя. О, это могу так соединить. Будет тоже 12. Я уже так сидела. Этих не могу соединить. Ну, ничего не могу соединить теперь. Мне кажется, я уже смогу победить того монстра одного. Но сначала надо дособирать вот этих. Так, сначала это так убиваем. Потом опять собираем. Эй. Так. Угу Телепортируемся домой. Что-то выкидываем так вдоль. Все теперь надо посмотреть, что могу вот так соединить. Это так соединяю так так так так так так так так так так так так 12 12 10 ну, лучше так оставлю тоже так же собираю опять вот этих вот этим штуким клубнику все я уже выполнил задание только надо подойти теперь к нему а где он там вот все я выполнил задание о тоже тысячу спасибо так от, от него я уже не могу ничего выполнить ну хорошо надо теперь вот этих так победить дай Мне кажется, я побежду. Так, 30. Не, мне кажется. Я, я выиграл. Ура! Так. Сколько я за это получу? Интересно. Вот и сот. Еще какое-то задание есть. Не, а, жалко. А у двоих тут запал уже задание. Так, мусуль, идите ко мне. И вот так отдаем эту клубнику этим ей яйцам. Ооо. Вот такое. У меня уже 40% это выпало. Вот 15 урона уго. Если что-то мой пад говорит с папой. Теперь я запросто смогу там уже все собирать и убивать этих. И теперь мне надо вот это так это взять задание какое-то. А, собрать там этих 600. Ладно. Будет легко. Собираем. Так, все. Теперь надо вот так открыть вот эти. Вот этих. Ну, убить именно. Так, теперь, мне кажется, будет 20. ХП останется. Не А10. А нет, 20. 20 или 10. Так, я вот так и сделал, и поотнусь. Да. Все, опа. О, это кто? Это кто? А это 8% это уже хороший. Ну, 20. О, наука. Так, двоих вот так убираем. Вот у вас 7 Так раз. Вот. И собираем еще раз вот этих. Потому что мне надо выполнить задание еще одно. Кстати, мне надо купить новый портфель. Так, 28К. Лучше я там открою за 24 тысячи. Этих, этот портал чем за 28 к куплю этот портфель мне тоже так же было тогда только, только я забыл как я буду собирать так а мне прошел просто папа сказал чтобы я посидел с Мусей кошкой нашей так я выполнил задание и это что что это за ключ зачем мне только одно задание а, -а, -а, а, я понял, что этот ключ. Понял то, что я вообще ничего не понял. К этому, Потому что у меня ключ же есть. И вот, так, ладно. Мне все равно надо, я их не побежду. Мне надо. Бить этих несколько. И все съелось. Так это вот так убиваю. Мне кажется, будет 30 хп. Да, 30. Так, этих убиваем. Ну, в этой локации я всех всех все задания так выполнил по ходу только у меня еще много алокации осталось доехать вот эту потом другую лучше так сидела Оп. и тут возле этого магазина у меня есть свой дом Так, вот. Давайте. Оп. Кстати, я еще за это получаю, еще монет. Ой. Почему мне четыре? Эм. Почему мне четыре этих? Видите? А у меня тут нет этого. Я все равно не понял ничего. А, один просто как будто мешает. Так, всех не копирую.